Что касается отношения к бизнесу, оно действительно здесь тяжелое. Я думаю, что во многом большие риски связаны именно с тем, что значительная часть людей, в том числе работающих в правоохранительных органах, видят в бизнесменах жуликов. Не людей, которые создают рабочие места, платят налоги, в конечном итоге зарплату этим же правоохранительным органам, а именно тех, кто обманывает, хитрит и так далее. Вот эта презумпция виновности – она крайне опасна для развития страны, потому что мы понимаем, что хорошо Бог дал нам нефть, да, но эта нефть когда-то закончится. И если мы не научимся производить прибавочную стоимость где-то еще, то у нас просто не будет возможности платить зарплаты учителям, врачам, содержать всю эту армию правоохранительных органов, охранять эту самую протяженную границу в мире и так далее. То есть мы должны думать о развитии предпринимательства в стране, о создании нового, абсолютно нового климата, да, в котором предприниматель будет фигурой номер один а именно предприниматель, потому что чекист ничего не создает. Создаются вот эти люди.